Пока вы просто не проживете свой опыт, у вас не будет э, возможности адекватно и эффективно жить в настоящем. Вы будете постоянно возвращаться туда, чтобы доделать. Психика имеет такое свойство. Вот слышали наверное, такой термин – незавершенный гештальт. То есть все, что непонятно, хочется понять. А как это понять? Перепрожить еще раз, еще раз перепрожить. А вдруг прокатит? Вот. Но для того, чтобы перепрожить и понять, необходимо создать более медленные, более безопасные условия и необходимы новые знания и навыки. То есть, допустим, там, для вас, там, как там, 10-летней девочки, какая-то ситуация была невыносима. Она была невозможна для проживания, непонятно. Но сейчас вы все выросли, и эта ситуация может быть вот так вот решена. Например, вам в 10 лет сказали, едь там в кунцовщину за картошкой как на чем ехать я там ну, максимум выходила там две остановки от дома там. Вот. а сейчас как бы ну, взяли там так сели на машину сели и поехали вот. то есть само проживание само исцеление оно возможно за счет того что сейчас вы более сильная более мудрая более знающая окунаетесь в прошлый опыт и по-другому его уже видите, интерпретируете, и находите решение, и порзуете этого опыт. То есть как тогда можно было поступить? И тогда этот гешталь завершается. Вы выдыхаете, и то, что было травмой, становится вашей силой и мудростью. Вы как бы возвращаете ту энергию, которую вы там оставили. Вот таким образом работает, ну, скажем так, исцеление. Вот ну так вот мы, это, оно работает. Дело в том, что мы не, мы не можем развиваться до определенного момента. Э, не из боли. То есть пока нам что-то не болит, мы не идем лечиться. Вот. Э, когда вы наработали определенную свою бытийную массу, то есть уровень осознания, потом появляется возможность развиваться из интереса. Вам уже интересно становится. О, а что дальше? я тут уже там со всем остальным. Как теперь просто... Стать сильнее, там, стать осознаннее, получить больше возможностей в жизни и реализовать их. Не просто там, перестать бояться или опаздывать, например, или с мужчинами как-то взаимодействовать. Поэтому, естественно, на первоначальном этапе основной мотивацией будет избавиться от дискомфорта, от боли какой-то, от чего-то такого ну, непонятного, противного, мучительного так вот пространство давит на психику, чтобы психика могла интегрировать и описать эту жизнь, это пространство. То есть задача, пространство от вас хочет, чтобы вы его поняли. И оно будет вам постоянно подкидывать ситуации, повторяющиеся, пока вы не поймете.